Добор, агентство недвижимости «Новатор». С Нижегородским кредитным союзом я работаю уже почти, ну, скоро 4 года будет. Очень нравится коллектив, и юристы, и все остальные, и директора. То есть с удовольствием работаю, не всегда все получается по отношению к клиентам, в плане того, что, ну, где-то что-то у кого-то не срастается, не подходит, но так как в зале сидят... Директора и а, риэлторы, они понимают. Но если такая возможность есть, естественно, используют в первую очередь Потребительский кредитный союз потому что м, работают очень грамотно, очень слаженно а, решение принимается очень быстро пакет документов а, довольно небольшой, потому что работаю со многими банками и здесь мне работать приятно а, конкретно м, у нас наше отделение возглавляет а, Марина Игоревна Бусаева а, спасибо огромное, очень девочки молодцы работает у нас еще Кристина очень оперативно, очень качественно. Меня устраивает еще то, что делается все в электронном варианте. То есть очень быстро принесла документы, тут же их отправили по почте. И буквально в течение двух, ну иногда четырех часов уже результат это здорово, потому что мы с вами все-таки все живем в век информационных технологий, и когда это используется, используется на 300%, это всегда приятно. Кроме того, я в Потребительском кредитном союзе еще являюсь и вкладчиком. Я постоянно вкладываю, постоянно забираю, опять вкладываю, меня это устраивает. Хочу сказать, действительно оправдывают себя, выдают... Все как положено и по процентам, и быстро. Поэтому всем советую вкладываться в Потребительский кредитный союз. Приятно с девочками работать.